Одноклубники, всех приветствую! На отгрузке у нас мотобуксировщик «Железная собака Мини». Букс имеет ширину гусеницы 380 мм и длину базы 1 метр. Буксировщик представлен на катковой подвеске, на мягкой независимой. Установлен мотор марки «Зонгшин» GB279 лошадиных сил. Катушка В базе этих моторов идет на 9 ампер, это 108 ватт. По желанию клиента была установлена фара на 52 ватта. Фара светит ярко, не мерцает. А На руле вынесли кнопки. Это оглушение двигателя, включение-выключение фары, рычаг газа. Прицепное на маленьких мотобуксировщиках у нас установлено снегоходного типа, полноценный фаркоп, брызговик пластиковый из ПНД пластика. Буксировщик мини здесь представлен с автоматическим сцеплением в масляной ванне, так называемый понижающий редуктор 2 к 1. Установлен успокоитель цепи, а цепь здесь идет фирмы Чоха, усиленная, но не сальниковая. Для маленькой собачки более чем достаточно такой цепи. Даже если вы эксплуатируете ее вдвоем, втроем. Буксировщик мини хорошо помещается на заднее сиденье автомобиля Volkswagen Polo. Погрузка, конечно, в одного тяжело так, но вдвоем это сподручно. Все занимает полностью заднее сидение. Также еще будут сани волокуши, но они ставятся торцом. И причем помещаются двое саней. Данный буксировщик уезжает в город Архангельск, будет ездить по поморской земле. Будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!